Все весна это, просто весна, этим чувством не стоит верить. Вот смотри, придут холода, я захлопну окна и двери, Я закрою сердце свое, Вдруг задвину ставни, исчезну, А пока это просто весна, И отсюда у птицы нежность.